Так, взбодримся и выйдем на балкон. ничего интересного? Боже, Зои, тебя прыгнул вместе с тобой? Ну ладно, с кем не бывает? Ну, бывает. Это кто там застрял? <къем> а, я забыл то, что у нее тут хата. Не понял. Ты че? тебе тут надо? А? На, забери эту свою грязь. Какую ну, грязь? Подметай за собой. Грязь. Это глина. Я сейчас себе ее использую, кладшую. Че, бурл, сам умный, что ли, а? Да. Чик. На хожу, чик, чик пощадь, да ты к хожу, тебе по щам дам. Я чик, вот, не вот неважно, куда я хожу, просто хожу, ясно? На танцы? Какие танцы, я на карате хожу. Ка сюда подошел? Ты что, самый умный? Да. Давай, иди сюда, давай. Ты на... Я бы сказал, куда ты ходишь. Там на палках крутится, но не буду говорить. Где? А, алло, алло, да-да-да. Короче, я... Короче. Недели три-две. Я тут подыхаю. Подыхаю. Хорошо. А может я дольше задержусь? Чего сегодня сезон купания, что все в, в воде? Это, привет, привет, королевы. Эм, а... ну, что за шпион? Шпион убийца, какой-то боже мой! Что, увижу, сладей, у меня да, на... в ну, ладно, пока-пока. Да, у нас злодей, давай. Кстати, пока еще Все, кстати, отвали. У меня сейчас. кто ко мне в баньку еще не пойдет? Банька Дерить жопу, а. не то в не пойдет. Так. Как ты меня слышишь, ждет шпион ты не ты не Недоделанный! Ай-яй-яй, что это такое? Это, это его руки. Это деби. Помогите. Так. Давай. Похуй мне в баньку. Ну-ка. А, вс, оно ну, снялось. Угу. Я думал, я вообще его никогда не ударю. За дибил... Да он Дистанция рас... очень жесткая. Да. Сильная. Что тут ничего ну, такое? Так, что, какой план да, придумать? Вы там не выходите из дома. Так, ты в комнату свою. Или как, у, у тебя есть бань, своя я комната? Я нет. У меня нет, я... Ну, в какую-нибудь, в другую, но не в эту. У меня много бани. Здесь нельзя находиться. Побудь Наверное. Внизу. Это мое решение. А, побудь внизу, я... Мне надо тебе дать скоро что-то. Что в этом делается? Ой. Я вижу все. Спустилась быстро. Я тебя скалкой грею сейчас. Твою наглую попу разытываю. Yeah. Что это такое? Так, на. Yeah. I'm long, I'm long yeah. Слишком слишком. Ну, мы тоже Очень не слабые. Мы тоже не слабые. Так, стоп. Я поспорила бы, извините меня. Ой. Но если у нас будет нормальная команда, то извините. Так, теперь нам надо... Не, не бей! Карапас, тихо. Э, э, Ладно. Поступай. Закрой там двери, чтобы никто не заходи Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зайди в дом. Без, быстрей. Меня так, поэтому я тебе сказал зайти. Так, стоп, вот это. Да. Я... О, да да -да -да. Там дверь, там, да. мне есть. Ай, ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй у него такой, такой ось, Да не ты пойдем. Мне нужно забрать ваши талисманы. Понятно. У тебя есть мясо. А, -а. мясо, мясо. Все, давай. Так, а теперь мы точно с ним справимся с этим балбезом. Балбесом сам. Информация. Отвали, заткни -свою, свою пасть. Одним человеком, а вышел Когда он вас ударяет, вы тоже... Я не... Вы не можете его бить. Как... Я тоже не могу почему-то его убить. Что за дебилизм? Что у него за сила? Сто процентов это синти... Мы можем бить только по отдельности. Но нам еще нужен талисман. Нам нужен еще один талисман, но, извините, его нету. Где так? Нам нужен талисман... Как его зовут? А, вот да, нам нужен талисман лошади. А только я... только лошадь я... может атаковать. Сам ты крыс собак. Я вижу вас Призовем. Видишь ты там, ага. Вид... Так, всё, тресман. Переполох. Разделяемся. Разделяемся. Кушай. Так. Нам нужно тресать. Я чё-то Не понял. Не понял тибилизм какой я так все теперь я могу его атаковать сдалека привет. привет привет привет привет пицца привет полетел а чё вы все вы где я просто кушал бананы мне без разницы что такое ты... Что это такое? Давай помогайте. А, ну да, тут только я, я смогу. В конце его не бейте. Потому что мне надо будет потом трансформироваться снова в мистера бага, чтобы... О, нет. мистера это... Тики и... okay. Угу. Самый умный? Ну, да. да. И буду и шаг бак. О, дракон. Жесткий дракон. Беги. О, ну, спасибо. Покушай, покушай. Только открой мне. Открой, открой, давай. Переполов. Дракон бесстрашный. Я могу с него сдалека. Что за синтимонстры пошли? Я рассказать вашу личность, бражник, и хватит ты и не знать нашей личности, то пусть монстр. Конечно, робот. знать. Конечно, ага. Если, ты знать, то... помощью... Если ты знать, то и ты знать. Майора не знать, как она не видит мои глаза. Нет, у стойте, у не у удайте. удайте! Не бейте его! Уйдите! Сейчас уже мистер Бак да. появится, балбесины. Если вы его убьете, все от, от вас мокрого места не останется. Не бей, идиотина! Сказали, Только пить. ударь! А тебе просто не останется мокрого места. Да, потому что черепашке плавать вода. Давай. Неужели? Супер шанс. Все, добивайте его. Теперь можете давайте. Чем меня, Опа! Я... Перо вылетело. Ладно. Снова белое. Странно. Все, теперь можно все возвращать на круги свое. Чудесный мистер Бак. Так, все, мы справились. Так, оставляю талисманы вам на постоянку. Пока, на время. На время, ясно? Время на постоянку. Все. Время на постоянку. <смех> Это поможет нам забрать камень чудес. А Юра сегодня мы проиграли, но завтра мы всегда выиграем. Развинь. Тебя даже здесь слышно. И завтра мы всегда выиграем. Угу. Ну, -то Получи русский язык, борожник. Все, они, все отвали. Откинись от курица. Откнись, курица. Да нет, -то мотилёг, все... Бабочка точно, заткнись, бабочка. Заткнись, <соцентреская> <соцентреская> <соцентреская> А, если ты сейчас сюда зайдешь, ты получишь. Слышь ты. Что? Вода текёт? Так. Да, только зайди. Тут я, я а, твою сейчас стену я. проверю. Давай. Мне всё равно, там, Пожор, что, что за люди, а? Слышь ты, только ну давай собирай манатки свои, вот этот зеленые, и вали отсюда. Тут возле моего дома свой балбесный щит ставишь. Давай, давай, давай, манатки свои зеленые и в лужу купаться. Адриан, Адриан. Вот и молодец. Адриан? Я слушаю тебя. Отстань. Все, я буду спать. Пойду телефон. пойду телевизор да, смотреть. А, привет, мам. Да этот. просто мне зазвонили все. Я все, мам. Доказала, этот, доказала защиты, так что, то к нам. Да, хорошо, все. А я пока видит? посмотрю Какой телевизор, домой да, может сплю.